НЕТ! Мы ну, что увидели? Слышь, Он видел? слышит? Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами играем в Broken Veil демо. Это игра, клон Little Nightmares. Русский ответ Little Nightmares. И я просто не имею права не заценить эту игру, так как Little Nightmares для меня роднющая, роднющая игра. И для нашего канала, и надеюсь, что для вас тоже. Это на самом деле... Именно по Little Nightmares, по первой части, ролик собрал самое большое количество просмотров у нас на канале. Вы можете зайти на канал, нажать самое популярное, и вы увидите, что именно Little Nightmares самый популярный ролик. Сейчас мы с вами поиграем в эту игру. И да, я знаю, ребят, что я вам должен ролик по анализу Little Nightmares. Обязательно для вас его сделаю. Итак, мы уже на самом деле играем. И я должен сказать, что это сделано очень круто. Space to jump, окей. Okay. Вот эта тварина, какой-то пришелец, который смотрит. Сделано очень даже хорошо. Мы в какой-то... Не знаю, что-то интернат. Почему-то вот эти дети все, которые спят, они больше меня в разы. Я не вижу их лица. Очень хорошо сделано. Мне нравится. Так. Слышите эти звуки, которые слева, справа? Мы правильно идем? Почему-то я инстинктивно пошел налево, хотя... Бабка спит. Что за бабка спит? Так, мы можем... А, извините. Ой, -ой, ой Так, мы присели. Хорош, хорош. Правда, курсор виден, но, видимо, он нам не нужен. Я его убрал. Что-то мы должны сделать при этом. Как нам... Как нам использовать предметы... А! Во, я понял, в чем прикол. Давайте посмотрим на ее лицо. Мы можем посмотреть? А, мерзость! Я нажал на левую кнопку мыши, чтобы воспользоваться предметом. Но я не знаю, есть ли какая-то другая кнопка. Так, у нас есть стрелочками, мы можем смотреть влево вправо. Тут, в принципе, механика-то вся точно такая же. Shift ускоряем. Давайте посмотрим на эти фотки. Мне нравится, что они придумали добавить советскую тематику в это все. Какие мерзкие лица, почему и такие все? Опять же, все безликое. Вот, сюда нужно было зайти Я вижу предмет, который выделен Его по-любому А, Space to Climb, да Сейчас, извините, извините, извините Мне кажется, когда игру отшлифуют и выпустят полностью Она будет очень хорошо выглядеть Итак Клик А, все-таки мышка нам обязательно нужна Хорошо, мы скинули А это громко? Спринт! Тихо Хотят, чтобы мы спринтили Потому что сейчас кто-то придет, бабка придет о, блин! Чёрт, как я стреманулся! А, нет, меня заперли! Это нужно было? Это, это часть сюжета? А, нет, меня заперли и все, я проиграл. Хорошо, нам нужно будет бежать. Чувак пришел слева. Дай посмотрю, что там на Ага. Какой-то дед сидит. Нет, не дед, это мужик. Он меня увидит здесь? А, дед, стоять, сорян, сорян, дед. Пойдемте бабку натравим на него. Беги, мужик, точнее мальчик, будущий мужик. А, все. <связывая> Что? Нас наругали. Нет ничего страшнее. Вы подумайте, какие-то там монстры, да, тебя поймают, разорвут на куски, фигня. Самое страшное, это когда тебя наругают. Так, давайте хорошо попробуем. Нам нужно. Получается. А. Немножко пока не цепкий мальчик. Давай. Хорошо. Скидываем. Теперь нам нужно бежать куда-то. Оп! Не знаю, правильно лезть. О, черт! Черт, черт, черт! Открывай! Открывай! Эй, а -а -а. to push! Окей, нужно было A наж набрать, э, нажать. Вот придет этот чел. И что? Надо направо сходить, спрятаться за шкафчиком, скорее всего. Вот здесь спрятаться. Или вот тут вот, да, за этим комодом. Да я-мое! Почему мне не получается с первого раза запрыгнуть на эти ящики? Прыгай. Все, сбрасывай. Эй, чтобы толкать. Го-го-го-го-го. Все, стоим, смотрим. Причем бабка-то не услышит это. Слушайте, идет. Дядь Толя очень зол. Не надо его злить. Пойдемте. Все, Просто толкни дверь, мальчик мой. Толкни дверь, мальчик мой. Да ё-моё! Все, мы вышли. Что это было? Какая-то подсказка была, я не прочитал. Но это, мне кажется, реально какой-то интернат. Мы беспризорники. Так, а это что такое? Просто мячик. И лопатку, я так понимаю, мы тоже можно подобрать. Нет. Оп, фары зажжены. Значит, вот там в машине есть. Мы не можем. Так, прыс. Прыст, jump. Все правильно. Мы сбегаем отсюда, потому что тут невыносимые условия, нас мучают, пытают, нас ругают. Там же страшно. Так, это загрузка следующего левела или это конец? Нет, это следующий левел. Хорошо. Мне кажется, вот то, что сделали Little Nightmares, это идеальная формула. Euh, Успеха, я бы даже сказал, потому что в это очень приятно играть. Это очень круто выглядит из-за того, что здесь нету слов, а только образы. Uh... Очень сильно работает на тебя. Так, с нами не можем зайти? Очень хорошо работает на восприятие игры. То есть, я постоянно думаю. Посмотрите, эта машина, она даже не на ходу, а фары зажжены тоже. Так, left mouse to push. Окей. Okay. Ну давай. А, все. Хулиганы! Это быдлоны! Гопники, нет! На картушах сидящий. А, все. Нахлобучит меня. Нет. Смотрите, у них лица появились. Рты, точнее. О, что они сейчас со мной сделают? Подвал? Просто закинут. А, что за рюкзак? Откуда мне взялся? Котик! Что в рюкзаке? Left mouse to take right. Ну, я жму. А, может быть, вот этот примет? Это какая-то пулька? А, лазерная указка! Котику нужно. Блин, прикольно. Это очень мило. Так. Короче, нужно кота заставить вот наверх. Ага. А я больше не вижу, что там еще есть. Кот прям как Данте. Покрас. Только пятен не хватает. Смотрите, нет, нет, кот, уйди, уйди, все, надо его наверх, надо заставить его запрыгнуть наверх, да? Вот, и мы выключаем лазер, все, торчит там, а тем временем должны каким-то образом эту штуку отодвинуть. Нет, это не все. Подожди. Hold uh, left mouse to hold item. space to throw. А -а -а. Что-то мы его должны бросать. Бросать. Не бросает. Это не то. Вот еще есть что-то у нас. Какой-то сейф, по-моему, да? Нельзя. Нельзя ничего сделать. Чайник. Рюкзак. Ну запрыгивай, мальчик. Смотри, не прыгай, нифига. Хорошо, сюда нельзя, на этот чемодан. Ну, можно сюда. <гас> Опа, я застрял, да? <гас> Черт. Нет! Где-то выбраться. Пришлось чекпоинт загрузить. Окей, okay, я не буду придираться к игре, потому что она еще только в демо-версии. Она выйдет в 22 году. Так. Все. Кошка скинула вот это. Значит, нам нужно вот это именно использовать. И мы можем его бросать. Но он не бросает почему-то. Что? Что? А это я просто присел. Смотрите, как прикольно. Мы котика можем гонять прям повсюду. Иди сюда. Нет? Он не видит, что ли? А, вот. Надо привлечь его внимание обязательно. Слышите? А, ага, он мурлыкает. Прикольный кот. Все, он дальше не может пойти. Хорошо. Сиди здесь. Можем его погладить или взять? а-а-а-а! Меня просто сбили с толку. Не надо ничего этого делать. Надо просто было. Так, left button, да, то. To... Это просто ручка от чемодана. Все. И мы можем теперь пройти дальше. Меня немножко сбилось с толку, что надо бросать объекты на пробел, и при этом он не бросал. Я так думал, думал, что куда-то нужно бросить. Так, местность абсолютно мерзкая. Можно подобрать крюк. Вот, опять, видите, он говорит, что чтобы бросать предметы, нужно пробел нажимать. Во-первых, надо найти предмет. Предмет, предмет, предмет. Это открывается? Не открывается. Слушайте, ну, по-моему, это вот этот крюк. Да. Тут просто не всегда понятно, когда его брать можно. Вот! Хорошо, мы бросаем. И еще разок. ну криво, мальчик. Тут не так просто, как в Little Nightmares. Тут нет автоприцела. Так, и еще разок. Хорошо, я понял. Место, где стоять надо. Сейчас мы сделаем все как надо. Станем вот здесь. Вот так. Есть! Это правильно? Так и должно быть? Она сразу перестала работать. О, погодите. Тут что-то неспроста все. Во-первых, здесь... о, Как стрёмно. Так учни, как будто человек здесь. Ладно, давайте я еще разок кину сейчас, на всякий случай, чтобы убедиться, что мы тут все сделали все, что можно. И больше нам ничего делать не надо. Нет, погодите, вот он едет, все правильно Сейчас он прокрутится Все правильно, да Сейчас она прокрутится и нам нужно будет схватить вот эту веревку как раз таки Если мы... я конечно Давай, давай Это уродство полное Это короткая веревка Или мы не тут стоим, может быть нам тут надо цепляться Так, е-мое По-моему, вот отсюда надо прыгать. Чем мы это сделаем? Давай, мальчик. Как тебя зовут то хоть? Оп. Есть. Мы можем раскачиваться. Вот тут наверное тоже будут всякие стрёмные страшил. Я так видел чуть-чуть трейлер мельком. Тут какие-то твари есть. Я надеюсь, эта игра станет такой же крутой, как Little Nightmare. Стоп, погодите, здесь будет больно, здесь будет больно. Да, не идем, ни в коем случае. Вот у меня <сёк> сейчас на фарш бы пошел, офигеть было бы. Так, нам не сюда, нам не сюда, точно. Нам нужно взять этот ящичек, подвинуть его здесь. Нет, я думал, что нам нужно на решетку туда вентиляционную, но по-моему нам нужно... не слушайте, нам нужно именно туда нужно. Нам именно туда нужно. Может, синюю голову на себя одеть. Нет. Давай. А, мальчик, ну слабенький такой. Это не то. Мы неправильно все делаем. А вот это что такое лежит? Оно прям так выделено. Какая-то кость. Оп. Так. Может быть это поможет нам. Мы можем использовать это в качестве монтировки, возможно. Ну-ка. Что ты делаешь, глупый мальчик? Кидай. Ну. Да. Пока неплохо, мне очень нравится. Лазерная указка только нам для кота нужна была? Или она еще для чего-то поможет? Возможно, мы сможем отвлекать монстров. Но это если они тупые. Если они тупые, как коты. Ну да. Нет! Блин, он видел, он слышал! Ты Блин! Так, присесть. Охренеть Ох... Я, не... Я не смог прыгнуть Просто изничтожил Он меня просто изничтожил Так, подкат, вот Прыжок Я же сказал прыжок Но не прыгает. Мальчик просто не прыгает Хорошо, еще раз Подкат Не хочет он прыгать нормально Ладно, не будем судить игру строго пока что за кривую механику. Вот так. Во, отлично. Хорош. Хорош. Прыгай. Умница. Умница. Так, вот здесь будет плохо. Идеально пробежал. Супер. Супер, супер. Оп. Ну почему не схватился? Ну какой-то отстой был вот это все. Ну что мне... Давай, давай, пробежи, Вырывайся. Хорошо, сейчас у нас... А, прекрасный чекпоинт. умница. Давай, давай, давай. Не тормози. Па, сгущенка. Пошла Шоп шопу сгущенка. Хотя я тебя люблю и молочко люблю. Оп. Оп. Это прикольно. Это интересно. Broken Veil. Очень быстрая игра получилась. Я думал, бы побольше. И прям сразу в менюшку. так Все, все, игра закончилась. Все. Очень прикольно, мне нравится вот эта вот штука, где видите, у него стикер он с улыбкой, при этом, ему не понравилось, как выглядит его грустное лицо. Но, вот это вот грустное лицо тоже нарисовано, у этого мальчика вообще нет никакого лица, как будто бы, знаете, он как ребенок, который еще пока не знает, как нужно относиться к миру, он не видел примера, он не научился интерпретировать мир как-то по-своему, возможно, об этом здесь пытаются нам сказать разработчики. Что и грусть не работает на него, может быть, сработает радость, оптимизм. Я думаю, парень, сработает именно оптимизм. Ребят, на этом мы все получается. Короткий выпуск получился. Думаю, что игра будет минут сорок. Нет, совсем небольшая. Но очень прикольная, очень большой потенциал есть. Я надеюсь, когда игра уже будет отшлифована и выпущена, мы с вами кайфанем как следует. Чтобы она была не хуже Little Nightmares. Чтобы это был русский ответ, вот этим западным. Окей. Okay. Интересно, интересно будет поиграть. Если вам понравилось, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что как только эта игра выйдет, мы тут же ее с вами пройдем обязательно. Также тут еще будет много других прохождений, это говорю для всех тех, кто здесь впервые, кто меня впервые видит. Эй, привет, привет, рад, что вы здесь, рад, что вы стали в доску своими. И, кстати, друзья, новость, у меня теперь есть свой ТикТок. ТикТок, Евгений ТикТокер теперь. Ссылка будет на него в описании. Заходите, ничего кринжового не будет. Все будет очень круто. Тикток типа, как станет лучше, когда я там. Ну, вы же знаете, по-любому. Ладно, ребят, огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю. Целую, обмаю и пойду спать. И уже час ночи. Я просто что-то увидел эту игру и решил сразу же записать ее. Спасибо всем, друзья. Увидимся очень скоро. Всем пять!